Здравствуй, мир! По-прежнему тесты и К2 пиноков в талии 105, оранжевые. Я по-прежнему не понимаю ряда вещей. Но первая вещь, я не понимаю, почему такой цвет дебильный. Потому что, это, в общем-то, в принципе, это единственное, в чем я могу докопаться в этих лыжах. Единственное, что мне не понравился этот цвет. Хотя, в общем-то, при катании мне даже он как-то вот изменился, мое отношение. Второе, я не понимаю, почему, если вот это лыжи, то почему все остальное тоже лыжи? Ну, это такое разное, по-моему, вещи вообще абсолютно, потому что вот после этого мне вот то, что было до этого не ну, вот других, как, других производителей, как-то лыжами это и не кажется. Вот. Третий вопрос, я не понимаю, ну вот что? Что что они делают там, что они вот, вот, вот придумают такие вещи? но это вездеход, который может все, вот непонятно, при таком рокере безумном они достаточно стабильны на скорости в резном При Италии 105 они карвятся и держатся Контами за склон получше, чем там аналогичные других производителей в 90 Я вот никак этого не могу понять При этом у них заряд фана такой, что там вот дна нету его То есть там уже вот так, ты уже вот так, уже там Уже кочки, они уже вообще не воспринимаются как препятствие на склоне Только лишь как повод повеселиться Какие-то неровности уже вообще-то, не, просто их нету Весь снег становится проезжаемый Абсолютно консистенция вообще никак Не влияет ни на что Вот эта ростовка, ты их одеваешь Ты как-то длины вообще не чувствуешь Я даже не знаю, как они сейчас ростовки вот, Ну, 184 но ну, не знаю, по ощущениям По управляемости, это какие-то лыжи 165 -ые. То есть они поворачивают вообще элементарно легко Притом на любом снегу там Расколбас, не за заколбас Да, они требуют разгоночки Хотя я не знаю, требуют или не требуют, просто на них хочется разгоняться, потому что можно все, полное ощущение контроля, свободы. И на них хочется гонять, на них хочется спрямлять, там, мочить, я не знаю, как это называть. Хочется просто резвиться, веселиться, хочется, чтобы этот склон не кончался никогда, потому что силы них не кончаются на них, они как-то не тратят силы, ноги не бьют, не пользуются, тебя, как вот, не знаю, что там. То есть, реально, ты на них катаешься и понимаешь, что они для себя, а не ты для них. То есть, не ты там должен что-то делать, чтобы из них что-то вынуть, выдавить, выжить, отжать, нажить. А они, как бы, да, ты хочешь направо, направо, налево, налево, то есть, ну, вообще, все, вот, прелесть просто, они лыжи. Вот, вообще, вопросов нет. Вот, я просто в диком восторге от них. Вот, единственное, теперь я все буду думать, на кого из них ставить на первое место. Их, такие же зеленые, или такие же черные, или такие же, ну, шон аппетита. Вот это единственная проблема, которая у меня сейчас в голове вот возникает. Вот, все, пойду, освежу в памяти их соседей по цеху. Подписывайтесь на канал, вопросы на форуме. Пока удачи на склоне.